Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых, в этом коротком видео я покажу вам, каким образом, используя онлайн сервис на моем блоге, вы можете упри... об... узнать собственника любого объекта недвижимости, будь то квартира, дом, земельный участок и так далее. Что вам для этого понадобится? Вам нужна такая информация, как кадастровый номер объекта, в отношении которого вы хотите узнать собственника, и ваш адрес электронной почты. Сюда вставляете кадастровый номер. Ниже указываете свой email, нажимаете кнопочку «Подать запрос», и, следуя подсказкам инструкциям, получаемой от системы, получаете нужный вам результат. Но, как чаще всего это бывает, нам неизвестен кадастровый номер объекта, в отношении которого мы хотим выяснить, кто является его собственником. Поэтому, прежде чем воспользоваться данным сервисом, целесообразно узнать, кадастровый номер объекта недвижимости, который нас интересует. Сделать это можно абсолютно бесплатно и буквально в течение 2, 1 двух минут. Я вам покажу, каким образом это все делается. Для того, чтобы определить кадастровый номер объекта недвижимости, нам необходимо воспользоваться интернет-порталом Росреестра. Ссылочку найдете под данным видео. Итак, мы находимся на интернет портале Росреестра в разделе справочная информация в режиме онлайн нам предлагают заполнить вот такую с виду достаточно сложную форму но на самом деле она простая как карандаш Итак, вам необходимо поставить галочку вот в этом поле напротив адрес и заполнить выбрать субъект на территории которого находится ваш объект недвижимости. Можете выбрать другие параметры, тип населенного пункта, район и так далее. Я не рекомендую вам это делать, потому что многократно используя данный онлайн сервис, я пришел к выводу, что чем больше указывается параметров в фильтре, тем высока вероятность, что будет отрицательный результат. Поэтому оптимальнее всего указать только субъект федерации, указать улицу. Я в данном случае буду искать объект недвижимости по адресу улица Марина Расковой, дом 22. Поэтому вы тоже можете использовать такой способ поиска без конкретизации населенного пункта. Опускаемся ниже и нажимаем на кнопку сформировать запрос. Система нам выдает 4 результата, в первой колонке вы увидите источник. Есть несколько источников ГКН и ЕГРП. ГКН это государственный кадастр недвижимости, EGRP – это переводится как единый государственный реестр прав. Поскольку мы ищем собственника, собственника мы можем найти в едином государственном реестре прав, в ЕГРП. Я уже проверил все четыре строки, которые здесь нам предлагает Росреестр, и могу сказать, что данная строка касается объекта недвижимости, который мы ищем, в частности дом. Вот эта строка из EGRP касается земельного участка, на котором стоит данный дом. То есть мы можем получить информацию от собственники как дома так и земельного участка поскольку у них разные кадастровые номера соответственно нужно будет подавать два запроса но поскольку меня интересует только собственник дома в отношении земельного участка я подавать не буду но вы это можете сделать Итак, для того чтобы убедиться в правильности выбора мы нажимаем на тот объект который мы искали Пометка «EGRP» и убеждаемся, что это то, что нам нужно. То есть здесь указано здание, да, я ищу в отношении дома, здесь у нас указан адрес, да, все правильно. То, что мы ищем, находится в самом верху, это вот кадастровый номер. Его можно прямо отсюда скопировать и перенести, вставить в форму онлайн заявки на моем блоге. Итак, кадастровый номер мы скопировали, вставляем его сюда. Здесь выбираем адрес электронной почты и нажимаем «Подать запрос». Система нас уведомляет о том, что письмо отправлено для оформления заказа. Окей, проверяем свой почтовый ящик. В почтовом ящике обнаруживаю сразу два письма. Заявка номер 36 принята к проверке. И тут же пришло письмо с формой оплаты заявки номер 346. То есть я так понимаю, что заявка проверена, объект существует. И нам предлагают ее оплатить, чтобы получить сведения о том, кто является собственником. Так, вот письмо, которое мы получили для оплаты, здесь есть соответственно кнопка «Перейти к оплате». Поскольку я уже оплату производил, я нажимать на эту кнопку не буду, вы на нее кликаете, переходите в форму оплаты и производите платеж. После оплаты я получил вот такое письмо, что заявка выполнена, как видно из-за данного письма, собственником является некто Алексей Андреевич Улицкий, адрес объекта, в отношении которого я делал запрос. Многие из нас привыкли получать такую информацию не в виде вот такого письма, а в виде полноценной выписки из реестра. Вы можете ее получить прямо из данного письма. Как видите вверху, к данному письму прикреплен файл в zip варианте. Его можно скачать и извлечь из архива XML-файл. Когда вы это сделаете, данный XML-файл можно использовать для того, чтобы получить выписку полноценную. Сам по себе XML-файл не читается. Итак, скачиваем данный файл сохраняем его у себя на компьютере я скачал данный файл, разархивировал его здесь много всяких файлов нам не нужных мы ищем только тот файл, который имеет расширение XML для того, чтобы его прочитать, вернемся на сайт Росреестра на сайте Росреестра нам нужен раздел проверка электронного документа заходим в данный раздел проверка электронного документа и видим электронный документ XML файл нам нужно его выбрать загружаем его со своего компьютера и нажимаем «Проверить». Итак, нам выдает Росреестр возможность показать в человекочитаемом формате данный файл. Мы его открываем и видим, что это полноценная выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Здесь, соответственно, указаны все параметры в отношении объекта недвижимости, в том числе собственник данного объекта недвижимости. И в завершении хочу вас обратить ваше внимание на оперативность, которой была получена данная информация по датам и по времени. Смотрите, 1 сентября 4:01 я отправил запрос, 4:15 я оплатил данную заявку и в 4:22 я получил готовые сведения. То есть, получил готовую выписку, которую мы только что видели. То есть, в общей сложности на это время, на все про все у меня ушло около 20 минут. Это при том, что я не сильно торопился с оплатой. Сервис вполне удобный, недорогой. Пользуйтесь. Пусть он вам приносит радость. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.